Сегодня я хочу с вами поделиться своим видением на то, что такое Globox Web, сервис по сокращению ссылок, и как мы можем этим воспользоваться, чтобы, чтобы преуспеть в жизни. Самое важное и самое главное понять, что это такое, увидеть перспективу, потому что мы столкнулись с... с Довольно редким явлением, несмотря на... Вообще жуткий парадокс, жуткий парадокс. Вот скажите мне, знакомы ли вам эти слова, часто ли вы их используете? Например, такое слово, как скопировать, скопировать ссылку, вставить, переслать, отправить. Вот эти слова вам известны? Вы часто их слышите, часто вызываете их у себя пальцем или мышкой у себя на, на мониторе эти слова или, и, и, и, или на телефоне. А? Это вам, можно сказать, что это до боли родные слова, которые у нас в обиходе каждый день много-много-много-много-много-много раз скопировать ссылку, вставить, переслать, отправить, скопировать ссылку, вставить, переслать, открыть. Постоянно Эти слова известны всем. И сейчас, в данный момент, я нисколько не сомневаюсь, нисколько, и вы ни секунды не сомневаетесь, что миллионы людей без конца жмут на эти слова, вставляют, пересылают и отправляют адресные ссылки. Урлы, так называемые. Урл – это унифицированный указатель ресурса, то есть система адресов электронных ресурсов. То есть такой Определитель местонахождения ресурса, файла там и так далее. То есть обозначение электронного адреса. Для его обозначения используют вот эту аббревиатуру URL. Адресная ссылка, другими словами. Знаете ли, что такое адресная ссылка? Это самый распространенный и востребованный объект в интернете, о котором вообще никто никогда и не думает даже. И я в том числе поднимаю лапы вверх и говорю, я никогда об этом не думал. Это как само собой, это как дышать сегодня ночью я проснулся от мысли что я понял что это такое в нем э, что конкретно нужно делать сокращать ссылки и делиться информацией в интернете И еще очень важно понимать что этот сервис он многофункционален то есть он может рекламировать э, любого человека продвигать его а также его товары услуги и бизнес даже поэтому если кому интересно разобраться в этом сервисе, как он работает, сколько он может выплачивать и какие рекламные объявления там можно давать. Заходи по ссылке в шапке моего профиля. Регистрация бесплатна.